Дорогие друзья, гости моего канала. С вами вновь Серж Сталкер. Сегодня у нас речь пойдет о репилентах от комаров. Вы ими пользуетесь? Я нет. Для того чтобы самому изготовить репилент от комаров, нам понадобится очень немного вещей, ингредиентов, так сказать. Ну, первое, куда мы будем наливать? Я взял и всегда пользуюсь, чтобы не путать в рюкзаке, что это, с чем это. Бывшее употребление баллончик от репеллента Гатекс. Но, ребята, смотрите, если вы будете брать именно его, или у вас остался, чтобы он вот так вот открывался и вот эта пшикалка работала. Вот. Объем такого баллончика 150 миллилитров Запомнили, да? Что нам понадобится далее? Нам понадобится простое подсолнечное масло Любое, абсолютно Уксус столовый 9%. Именно 9%, ребята, 9%. Ни в коем случае не 70 вы сорвете свою кожу и шкуру. Вот. Только 9%. Далее. Нам понадобится еще шампунь. Шампунь или пена для ванны это все равно. Я взял с ароматом инбирного пряника пену для ван. Ну, что у меня было, так То я и взял И понадобится, ну, это из ингредиентов Ванилин Его надо совсем чуть-чуть, там, вот, полтора грамма вполне хватит Может быть, даже на два раза останется из помогательных инструментов, что нам нужно Мерный стаканчик С градуировкой До 50 грамм Вороночка, чтоб удобно наливать Ну и все И ноженки, чтобы открыть пакетик с ванилином, Или можно его оторвать руками Ну что, приступим? Забыл сказать это делается в течение ну, 10 минут но самое главное когда вы будете заполнять вот этот, я специально сказал что баллончик 150 грамм если вы будете наливать по 50 то у вас не останется места для того чтобы его размешать поэтому мы будем наливать в этот баллончик по 40 грамм То есть, чуть меньше 50. Приступим? Ну, поехали. Итак, ребят, приступим. В какой последовательности наливать, я вам сейчас покажу. Сначала мы наливаем масло. Нам надо, чтобы было чуть меньше 50 грамм. Берем, открываем бутылек. Берем масло. Открываем и наливаем чуть меньше 50 грамм. Вот так вот. Нам будет вполне достаточно. Но поскольку у нас мирный стаканчик с носиком, то я думаю, нам воронка не пригодится. И мы аккуратненько туда вложим. И желательно, чтобы все стекло Желательно Но не обязательно Это не особо такая Формула, чтобы Соблюдать там до миллиграмма Главное соблюсти пропорции Один к одному Наливаем уксус Столько же Да, хочу, ребята, говориться Что у кого есть аллергия На какие-то из этих компонентов средства Лучше на коже этим не брызли У меня кожа в принципе дубовая Она привыкшая ко всему И у меня аллергии ни на что Никогда не было Так, следующий ингредиент у нас Шампунь Опять же наливаем чуть меньше 50 грамм Так вот И аккуратненько его туда заливаем Чтобы не испачкать стол Не обговняться И чтобы было у нас все хорошо До недавнего времени я пользовался только Одними этими ингредиентами Но кто-то мне подсказал Буквально недавно Что комары боятся Ванилина Сейчас мы все закроем Я купил ванилин Ну, в принципе, он бывает в разных упаковках Какой найдете, это без разницы В данном случае здесь у нас полтора грамма Но нам нужно совсем чуть-чуть Сейчас мы его вот так вот. Аккуратненько отрежем. И туда засыпем. В принципе, у меня еще осталось. Это в принципе многовато будет для такой дозы. Мм, сладкий. В принципе, грамма хватит. Да, можно от балды Можно вообще засыпать полторы грамма блин и Бог с ним Вот Это мы еще откинули Теперь, ребята Самое Главное, что Надо Поскольку у вас осталось место здесь Я специально говорил, чтобы место оставалось Надо закрыть бутылек И тщательно, тщательно это все перемешать Чтобы все эти компоненты, они перемешались И не было такого, что вот э, Вы взяли, залили, потом прыснули А у вас, допустим, масло на одежде или что-то еще Вы скажете, а что ты мне не сказал, что надо было перемешать вот тщательно это дело перемешиваем ну, там, в течение минуты-полторы-две. Вот так вот потрясли все. По идее должно. Я не знаю, сейчас капали заняли Но она должна быть консистенцией белой. Вот я показываю на руке. Вот, если, если видно, она. Ну, вот у меня был старый репеллент, я его вылил, он был белый. Но он становится вот такой прозрачный. Во-первых, ребята, это долго сидит. Может быть, я масло немножко перелил, но не очень точно. Но запах такой, извините, очень резкий от уксуса. Плюс еще ванилин. Вот, так, вот такой вот резкий запах комары не любят. У кого есть аллергии на эти ингредиенты, я просто не рекомендую этим пользоваться на тело. Потому что может возникнуть аллергия. Вы просто узнайте у себя. У него кожа дубовая. Ей вот, я вот побрызгался при вас, да Вот ничего на ней не выступило Она стала такая вот бослянистая, Вонючая Но потом придется помыться после леса, как всегда, извините Вот так вот, ребята И очень дешево получается, и сердито Еще такой момент, ребята если вы собираетесь нанести этот репелент на кожу лица Не надо прыскать именно на лицо Лучше напрыскать вот так вот на руку И потом просто вот так вот протереть На шею еще ладно, можно вот так вот обрызгаться вот, ничего не будет Кстати Этим репеллентом Также хорошо Чистить Монетки Поскольку здесь есть уксус Взяли на ладошку Только что монетку Не водой, а Вот этим средством И очень все хорошо отходит Проверено Ну, на этом все. Закончим наши химические опыты. Но ну, это не опыт, это я делюсь просто своим опытом. Немножко такой каламбур получился. Вот. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, помогло вам это или не помогло. Мне очень важно любое ваше мнение. Ну и успехов, чтобы вас комары не кусали. Скажите еще также, помогло ли вам это от Машкары. От Машкары, в принципе, тоже помогает, но не очень надолго. Ну и все. Мы встретимся на, на копе. С вами был Серж Сталкер. Пока.